любовью из моего домика деревни хочу похвастаться вам конструкцией которую мне сделал супруг из совершенно материалов которые готовились к выбросу и все вроде так это ни к чему особо не нужны были это маленькая куда пристроить это все какое-то маленькое Я говорю сделай мне пожалуйста ящик этажерочку для моих гераний герани те которые у меня стоят на подоконнике зональные которые я выращивала из семя я обязательно а летом выставляю свои на герани улицу. на улицу кто-то высаживает их в грунт а я прямо в горшочках выставляю их на улицу но изначально когда герань сажаешь в грунт она начинает расти листву и цветов от нее мало, когда дождешься уже к концу лета, а тут в горшках уже цветущую герань я ставлю на улицу. В прошлом году они у меня стояли просто в горшочках на улице, я сажала их а, в кашпо, а в этом году вот попросила его сделать такую, такую, такую конструкцию. Вот она, я так наклоню ее, если вы увидите, здесь вот ограничение, чтобы горшочке не падали. И сверху точно так же. И получается, вот у меня этот, э, такая, эта жирочка для цветов рассчитана на 8 горшочков. Средней величины порядка полутора-двух литров. Я сейчас ее хочу проморить морилочкой, потому, чтобы она не потемнела к концу лета. И потом я вам покажу, как я ставлю эти цветы в эту ну, просто исключительно красивую конструкцию, в которую я влюбилась сразу же, когда <сас> мне супруг сделал. И я представила, ее можно передвигать, она очень легкая и в любом месте можно поставить сегодня захотел увидеть красоту своей герании а завтра где-то в другом месте или может быть при сильном ветре или какой-то уж прям шквалистой шквалистой погоде можно убрать просто куда-то убрать в более тихое место очень хорошо передвигается сейчас я проморю морилочку ну, показываю вам покажу, свою работу после того как прошлась морилкой морилка, морилка подуп была такая темная но мне кажется получилось все очень даже неплохо и покажу как я расставлю уже туда герань в горшочках на эту полочку насколько это будет очень хорошо смотреться я думаю давайте посмотрим как же у меня это получилось Красивая полка из практически отходов для герани. И полка такая, чтобы она стояла на улице. Сейчас вы видите, как красиво раньше. Маленькая этажерка для герани. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Всех вам благ. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До новых встреч!